Привет, музыкмены! На связи магазин Rock'n'Roll, меня по-прежнему зовут Глеб. И в этом видео я расскажу о том, как правильно выбрать свою первую акустическую гитару. И перед тем, как мы углубимся в эти тайные познания по выбору инструмента, хочу кое о чем вас попросить. А конкретно подписаться на этот канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий вот такого содержания. А моя первая гитара была вот такая. Ну и соответственно модель и номинование гитары и вот... Все вот этого вот, короче. Я с радостью прочитаю все ваши комментарии и постараюсь ответить на каждый. Да. Ну а пока вы рисуете свой комментарий о том, какая у вас была первая гитара, я расскажу вам то, какая первая гитара была у меня. И это была Ленинградка. У нее был вот здесь фиксирующий болт, который как бы должен был держать гриф, но гитара была настолько стара, что болт просто не работал, и гитара была сложена вот так. Отчего и струны были от грифа настолько высоко, что я их просто зажать даже не мог. Вообще никак. Но, друзья, это меня не остановило, и я все-таки пытался играть на этой гитаре. Ну как? Как получалось. Ладно, время ошеломительных историй закончено. Переходим к тому, как правильно выбрать гитару. И все-таки перед тем, как прийти в музыкальный магазин и купить свою первую гитару, я рекомендую вам подумать над тем, какую музыку вы желаете играть. Действительно желаете играть. Подумайте прямо сейчас. Просто тут есть небольшой нюанс. Есть гитары с широким грифом и с нейлоновыми струнами, так называемые классические. А есть гитары с металлическими струнами и с узким грифом. Эстрадные варианты. У всех классических гитар одинаковый корпус, одинаковый широкий гриф и одинаковые нейлоновые струны. На классической гитаре можно играть абсолютно любые направления. Но нужно учитывать, что под вокал она практически не годится за счет того, что она звучит мягко, тихо. И слегка приглушенно, то есть она не такая резкая по верхам, как гитара эстрадного варианта. Но многие преподаватели музыкальных школ, профессионалы гитарного дела рекомендуют классику как первый инструмент. И этому, как минимум, несколько причин. Первое, это нейлоновые струны. Они мягче. Зажимаются проще. Момент привыкания к ним проходит гораздо быстрее, нежели к тем струнам, которые металл. Не так режут пальцы, банально. Вторая причина — это расстояние между струн. Оно больше, чем на эстрадном варианте. Соответственно, попасть в аккорд гораздо проще. Как и проще учиться перебору за счет того, что струны располагаются шире друг от друга. О пяти причинах по поводу выбора классической гитары как первого инструмента я рассказывал вот в этом видео. Переходи и смотри. После этого видео. На гитарах эстрадного типа установлены металлические струны. Нам это дает более звонкий, громкий, резкий такой пробивной звук. Их, прямо. Под него хочется петь, под него хочется плясать. Гитара прямо просит поддать ей жару. Прямо. Но учиться на ней несколько сложнее за счет металлических струн. Момент привыкания проходит дольше, чем на классике. Я об этом уже говорил чуть-чуть ранее, по-моему, говорил. Корпуса у этих гитар разные. Для того, чтобы выбрать именно тот, который вам будет удобен, нужно прийти в музыкальный магазин, допустим, к нам. Взять каждый инструмент, попробовать на нем поиграть самостоятельно. Только так у вас появится собственное мнение, от которого вы и будете отталкиваться в конечном итоге. Ну, дело же говорю. Ну и еще по поводу корпуса. Есть стандартные, есть с увеличенной декой, так называемая джамбо форма. Есть корпус с аудиториум, да еще и с вырезом под левую руку, чтобы вам было удобно играть в верхних позициях. В общем, вариантов целая куча. Как их выбирать через интернет? Ума не приложу. Лучше прийти и каждую гитару послушать вживую. Вдруг вам понравится вообще фолк-гитара? Она еще меньше, чем эта. И вот уже теперь, когда ты, мой друг, определился с выбором, какая гитара тебе конкретно нужна, классика или эстрадка, можно прийти в музыкальный магазин, попросить консультанта снять понравившуюся вам гитару и приступать к ее осмотру. Первая очень важная деталь – это ровность грифа. И именно за счет его ровности будет создаваться правильный акустический звук. Без лишнего дребезга. Хороший звук. Проверить ровность грифа можно следующим способом. Взять гитару вот в такое положение. Развернуть ее корпусом к себе. Ну или грифом от себя, если вам так удобнее. Понимать меня. И теперь... Один глаз прищуриваем и смотрим. Смотрим на гриф вдоль шестой струны. Шестая это та, что толстая воплёт. Смотрим вдоль ее от начала до верхнего порожка. Гриф должен быть ровный. Либо вот в этом промежутке между пятым и седьмым водом чуть-чуть прогибом, но ну, вовнутрь. Чуть-чуть прогибом вовнутрь. Вот прямо вот, прямо немного. Затем делайте то же самое. Но в области первой струны. Первая это та, что самая тоненькая, без оплетки. Вот это первая. Не шестая, первая она. Гриф также должен быть идеально ровный. Либо с прогибом между пятым и седьмым ладом. Чуть-чуть. Если вы осмотрели гриф и он ровный, поздравляю, вы попали на хорошую гитару. Уже полдела как минимум сделано. Но если же вы видите, что гриф вот такой вот весь, и начинает плясать в районе 12 лада, пошел куда-то не туда, откладывайте в гитару, Вешайте ее обратно, просите продавца, вернее, повешите ее. Повесили гитару, взяли другую. Предположим, у нас ровный гриф, как в случае и с этой гитарой. Что мы делаем дальше? Нужно осмотреть крепление грифа к корпусу, там, где располагается пятка гитары. Обязательно смотрите на места склейки. Клей не должен торчать сюда, не должно быть никаких щелей. Все должно быть приклеено максимально аккуратно и визуально должно смотреться симпатично. Без вот таких вот комков свисающего клея со всех сторон. Третье, что вы должны проверить, это подставку под струны. Опять же, разворачивайте гитару попкой к себе. Вот так. И смотрите. Вот в этом месте все должно быть приклеено максимально плотно. Вообще никаких зазоров. Если есть какой-то зазор, говорите об этом продавцу-консультанту, что здесь есть небольшой зазор. Если он есть, конечно. Если зазора нет, вам... Третий раз крупно повезло. Дальше по списку идет высота струн от грифа. Помните, в начале ролика я рассказывал историю о том, что у меня была гитара сложена пополам. Струны не были так высоко, что я их зажать не мог. На той гитаре, которую вы выбираете, струны в районе 12 лада, вот здесь, должны отступать максимум на 4, ну 5 миллиметров, это прямо вот. Это прям уже много, 5 миллиметров. Скорее всего, придется чуть-чуть подопустить. В идеале 3-4 миллиметра, скорее всего, я думаю так, будет достаточной высоты для того, чтобы гитара не ладила, и вам было удобно зажимать струны. Да. И если вот такая высота, вам повезло в четвертый раз. Практически идеальная гитара. Дальше нужно будет проверить колочную механику. Дергайте струну. Спустили. Обратно подняли. построили. Ход колка должен быть плавным, никаких вот этих или каких-то еще штук не должно быть. Когда вы наоборот натягиваете струну, ход тоже должен быть очень плавный и легкий. Поверьте, если вы тянете струну и уже вот... вот так вот, хочется взять в руки пассатижи и дотянуть ее, значит с колочной механикой что-то не так. Либо струну перетянули. Одно из двух. Но, если уже прямо тяжело тянуть, видимо колочная механика плохо смазана, либо плохо подогнанные детали друг под дружку. Такую гитару мы тоже откладываем. Все должно ходить плавно и спокойно. Далее, что мы должны сделать с гитарой, это проверить лады. Все лады, которые только есть от нижнего к верхнему. Понимаете? На всех струнах. Делается это так. У вас есть четыре пальца, 4 лада. Прогоняем. Смещаемся на лад и то же самое вверх. И так далее. Если у вас не получается играть всеми четырьмя пальцами, играйте по одному. В любом случае ваша задача пройти полностью весь гриф чтобы не было изменяющих звуков таких паразитных Уф. гитара должна звучать идеально но и на этом сладами и грифа мы еще не закончили обязательно большим пальцем проведите по самой кромке грифа от начала до конца вот так Ничего не должно препятствовать движению вашего пальца, ничего не должно его рвать в кровь. Все должно быть красиво. Если вы чувствуете, что лады немного торчат из гитары, в дальнейшем это скажется на комфортном эксплуатации инструмента. Вам будет просто неудобно играть. Поэтому такой инструмент откладывается. Но если у вас все-таки все устраивает, вы хотите прямо ее, отдаете эту гитару просто на доводку мастеру. он подшлифовывает лады и все. Гитара ваша забираете и идете домой счастливыми. Но обязательно проверьте все лады, все проверяйте. Досконально. Это касается и внешнего вида. Гитару обязательно покрутите со всех сторон. Посмотрите на наличие всех сколов, возможных трещин, потертостей, затертостей. А от мешка бывают следы вот здесь, на задней деке. Когда недобросовестные люди берут в руки гитару и начинаешь шкрябать именно бряжкой от мешка. Вот это место обязательно прямо проверяйте. Оно больше всего подвержено опасности. Полностью проверили и только тогда уже покупаете. По-другому никак то не работает. Ну и последний, когда вы уже выбрали тот инструмент, который вам зашел по всем параметрам, вы все проверили досконально, прямо вот, искрутили его всего, замучили продавца-консультанта. Последний пункт, который остался, это поиграть на этом инструменте. Иначе выбор не сделать. Именно звук критерий нашего выбора. Внешний вид, некоторые факторы, это уже потом. Самое главное, то, что вам будет действительно доставлять удовольствие, это звук инструмента. Поэтому попросите продавца-консультанта. Возможно, с вами пришел друг. Пусть кто-то из них поиграет на этом инструменте. Продавец-консультант умеет это делать. Друг, не знаю, если умеет, пусть поиграет. Можете даже сами взять, уверенно сесть, ударить по струнам. Проверить, как звучит инструмент. Но Это просто необходимо для вашей уверенности в этом инструменте. Когда он вам нравится по всем критериям, которые я указал выше, ровность грифа, прочные места склейки, не торчащие лады, не звенящие лады, непобитый корпус и замечательный, яркий, красивый, динамичный звук, то на этом инструменте вам будет хотеться играть постоянно. Вам будет пофигу, сколько она стоит, 2000 рублей. 80 тысяч рублей. У вас будет желание играть на этом инструменте, потому что он вас устроил по всем критериям. Абсолютно по всем критериям. И для хорошего, правильного выбора гитары вам необходимо прийти в магазин, составить свое мнение о инструменте и, отталкиваясь от своего мнения, сделать правильную покупку. Вот только и все. О том, какую гитару взять для новичка, дешевую или дорогую, я расскажу в одном из следующих видео. А пока что делитесь этим видео в своей любимой социальной сети. Ставьте лайки и пишите комментарии о том, какая у вас была первая гитара, ну или какую собираетесь купить. Также не забывайте посетить наш магазин Rock'n'Roll, где просто огромнейший выбор акустических гитар, классических гитар, электрогитар, да каких хочешь гитар, а также есть пианино, барабаны, да все что угодно. Короче, сам приходи, смотри и выбирай. Ну а с вами был Глеб, увидимся в новых роликах. Всем в хорошей музыки. Пока!